Всем привет, дорогие друзья, с вами Фрумикс. И сегодня мы будем играть в пасмофобию в Майнкрафте. Так, начинаем. Я ванник, вот О, я маньяк, я мучусь. Маньяк. Так, пошлите. Это наши. Вещи взяли люди, а вы вещи. Так, взяли. ребята. Там же вещи надо брать. Какие? Выдадим все. Вот тут соль лежала! Кстати, у, соль. Соль. А, у меня какие-то. Я хочу тоже создать. У меня тоже вот есть золотки, но ты проверишь. Давайте, давайте выберем что-нибудь. Это был не демон. Эм... Кто это выбрал? А зачем вы кликаете? Так, по... по одной проблеме я не стану, но. Я снова стал. Берите вещи. Только берите вещи, которые вы можете использовать. Вот тут лежат вещи. Эти глаза разуют. Тут лежат вещи на полочках. Угу. Угу. Так. Ди... Всё. Нажимай на это. На компьютер вообще не нажимай. Я не А какая А вы что, звуки не слышите? Я слышу, Я слышу. меня уже страшно. А мне о Родик, я знаю, что вы Костя или что? Да, надо узнать, кто Костя. А кто? кто? А кто? Он какой-то Кстати, свитер. вы тоже можете, если вы наступаете, это не факт то, что я наступаю. Да, да люди, говорите, если вы наступите на датчик движения. Да. Поставьте. Я так, все, я мучусь, что вам подсказываю тут. Важно, это поёт. я, это я, это я, да, это я, уровень активности 0 из 5. Люди страшно. Страшно. Да один... Ребят, повышьте звуки, потому что у меня связано со звуками, поэтому повышьте звуки. У меня, у меня это... Активность 2 из 5! Активность две из пяти. Что это такое? Что за звуки? Как он убьет нас. Активности вот тут нету. Активности одна из пяти. бежу. Я иду. Куда бежать? Мината, повезло! Мината, повезло! Я почти его убил! Надя, трубой, Люди, так, ребят, все. все, Война закончена, вы можете теперь выходить. Не-не-не, ты не, мне место Кот, ты вы... И кот, кто это был? Мина, не выходите! Пять из пяти! Пять из пяти! Не, Он недалеко! Он недалеко! Он пять из пяти активность! Четыре. Люди... Пять из а пяти! Мы не сдохнем! Господи, как страшно! Сюда дверь пытается открыть. Это, это Костя, мы сдохнем все. Я иду к вам, Олег, я же ваш шкаф трогаю. Открыл. А, Ребят, Скорой. вы тупые. Вы сейчас наоборот должны ходить. Потому что сейчас закон... я закончил охоту над вами. Охота нет, начинается, нет, когда у вас... Это темнеет экраны. Когда светло, вы, вы должны выходить. Я я а видела? ты зачем ты, ты недалеко от нас недалеко от нас вот ты выходи, тебе надо, ты выходи. я вы тут меня, с тобой. Я, я не, нет, я уже не вообще знаю. я вообще в Минато с одним. Я вообще с Минато в одном шкафу стою. Ты хочешь, ты Минато слеп. Закрой. Закрой. Люди, help! Нет, мы тебе не поможем. Давай Люди. Тут выйдем. Смотри, вот тебе. Вот тебе. Чёрная хрень. черная хрень. Стикунь. Ты, ты <свист> тень. О, Костя тень. Костя тень. Костя от тебя починил. Теперь я не хочу выходить. Точно. Но... Ой, какие-то рыготы. Вот это что за перекличка? Сёшка, Рала. Не делал. Олег, я умирай. стою с тобой в одном шкафчике Убей его. Убей я его твой. не вижу Я открою Я убил Луку, вы можете сейчас выходить Это неинтересно, когда вы сидите и ничего не делаете Люди, выходите, вы, меня так, вы меня так не победите, пока вы не будете выходить Если вы будете стоять так в шкафах вы никогда не, не узнаете, кто я. Я вообще убью вас всех и выиграю. Ты тень, Костя, мы знаем то, что ты тень. Нет. Да, ты тень. Олег, давай выйдем с тобой. Выходите, Нет, все я уже вообще неверно. на улице. Если вы ответите неправильно, я говорю. И, э, так, мы знаем. Так, странные звуки есть. У нас пока мы еще спокойно. Мы с Медатой просто И вот эти два брата Люди, нам нужно, короче... У кого есть книга? Да, нет. У меня. Иди, иди за мной, короче. А, вот. а там ответила на нее? На нее ответила да, нет? Я, я не слышу. Не... Да, Великая, сильно. Погоди, я сейчас... А... Люди, выходи. Если вы боитесь, то выходите на улицу. Дверь скучит. Странные звуки. Взамен есть с блокнота. Что делать, Олег? Странные звуки. Отвечает... Не кликает, только никуда рает. Я знаю, как Я это выглядит. Не... Мне это нужно... Мне нужно ословить Костю на датчике движений. Мне нужно ословить Костю на блокноте. Ты же понимаешь, что мы с тобой сдохнем, Олег, если не походим вдвоем. Мы походим без опасностей. Иди, Иди уже умирали. Прошу. Дорогой Костя, ежеседневно не беседай. Ой, почему не... Кому ты... Почему не... Я убил Минато. Я убил Минато. Да. Как прошел? Его я вижу уровень, вон, и актив... Ай, отдай, отдай, эту штуку ты не умеешь пользоваться, дай мне эту штуку. Какой? Вот я тебе, я только что эту штуку кинул. ничего нету. Мы просрали люди, штуку, которая люди. видит активность. Я... Ты ж понимаешь, что мы теперь... Вон она! Тут рядом с нами какая-то херня. Какая херня? Это не человек. Это один Олег прячемся, okay. прячемся Да или нет? Как задать вопрос? Что покрутилось? Может, пытается? Нас! а возьми, Костя рядом с нами. Может, откроем ему по Ой, ну ты не трогай. дверь открыть. иди выбеги, Тедди, выбеги на улицу. А Ребят, вы знали то, что э, пока не идет охота, я трогать вас не могу. Я могу следить, я могу открывать двери, но бить и убивать я вас не а могу. Так мы откуда знаем, ты можешь бить, нас обмануть, и сейчас не идти. Я вообще не знаю, или выключу сосед, или включился сосед, потому что у меня сейчас вообще все темно. Соли нет. В смысле? Бедно Олегу. Бедно Олегу Олег, что ты есть для него делать. Райт, да? right, пошли, я пока загадываюсь, кто он. Умри, умри. Только что была связь с книжкой. Удохни, умри, умри. Что это означает? Странные звуки, возьми так. Ааа, что ему тут нормально, наверное. Странные звуки отвечают. заснял снайперы. Короче, я думаю то, что он тень. Нет, Олег. Подсказка это не тень. Страшные звуки Есть, были. Ответ да, нет, ты а показывался еще до охоты? А нет, нет, нет. Демон, плейн, Тень это может, а я не могу это делать, например. Я либо демон, либо полтергейс. Все, вот подсказка. Ищите дальше подсказки. У вас еще что вы там еще не используете? Я еще на датчик не наступал, я еще много чего не сделал. Вы просто я ходите. Соль а на соль я наступил, потому что Райт, иди пока Райт, возьми датчики, возьми датчики. Проставляй по дому. Проставляй по дому. что По дому. страшно Райт, не охоты пока еще нету. А, нет, есть. По пока, иди, Прощай. Я не смотрю, не буду смотреть на костю. Это костю мне ударил. Потому что мы как да. бы с... с райдом на улице. Все пришло. Мне кажется, то что сейчас случайно не выключится. Сразу? Давай в комнате поставим, чтобы знать Мне кажется, я понял, где он. Нет. Нет, теди, нет. Тед, отключился. Тед, отключился. Это ты там в шкафу сидишь, Тедди? Они вышли оттуда? Да, ты где игру в шкафу сидит? Да, мне страшно, понимаешь, я боюсь хоррора. Ой, боже, что? Все мы боимся, чтобы ты понимал. Костя, если ты сейчас ко мне дойдешь, Костя, ты вот этот, ты демон? Если ты дойдешь ко мне, откроют двери или вот это? И... Да, райт он тут а он рядом с нами райт. Он, он это и он, де... он, демон. он демон или он по... кто там на датчике отвечают олег хотя а не смущает то что я могу их на них не наступать нет Ой. ты только что прошел там где нельзя на датчики наступить нет. На... Где лестница? Да. А Нет, почему я не могу там спрыгнуть с лестницы? Нет. Но... Я был в комнате, Олег. И ты посмотри, я могу... Зайди в комнату и сам убедишься. Я могу пройти через шкаф. Ой, через Миша стол. Он полтергейст. Погодите, люди. А со света свет кто-то выключал? Ну. No. Только вы. Только вы выключали, я не выключал. Он полтергейз? Не знаю, Смотрите. не знаю, Олег, давай. Звуки... Были? Звуки были. Были. А взаимодействие с блоком были? Ответ, да, нет, не с были? блоками Или? не было. Я еще ни с одним блоком с не взаимодействовал. С а с блокнотом блокно блокно были? Блокно От, отвечал да, нет. Отвечал, да. Взаимодействие с предметами? Нет. Я еще не взаимодействовал. Ну так ты не, не выключал свет. И свет я не выключал. Я тоже слышу какие-то странные... Мне кажется, что я слышу какие-то шаги. Да, ты слышал. Тедди, вообще-то мы тут с Райдом пытаемся когда а Тедди сидит всю игру в одном месте. Тедди, будешь так Пусть сидеть, я убью. Папа, папа... Я еще я мне страшно, у я... меня очень страшно. Я... Я, я, папа, не страшно. Когда, когда я хожу рядом с Алидом, Пусть... Не меня, прошу. Он возле меня. Не, он возле меня как бы. Я, слышу, я не могу открыть я... дверь. Охота я... началась. Вот это рыча не слышит. Типа раз. Да, да. он возле меня. У меня уровень актива 5 из 5. А как посмотреть уровень актива? Это нужен специальный прибор, который у меня. И как раз таки, когда эта штука началась, я видела, Все пришло, все пришло. Где Олег? Я в фурго. А кто-то старается вам все гениальную технологию сделал. А сидеть или Я нельзя Так, я разрешила сейчас смех. Да, я смогу. А, значит, я не один слышал это. Где ты иди сиди всю игру? В шкафу. А, Мы Вот иди за... в той комнате, где ты поставил. Шкафу. Думай, Олег, думай. Олег, я вижу х... шаги, он рядом с нами. Меня я видел. Кто закрыл дверь? Это он. Нет, это я. Это Зим... Ты не можешь вы не можете закрывать. Я не закрываю дверь. А еще видел рядом с собой шаги. Смотри. Он ответил на. Он ответил на соль. Короче, все, побежали быстрее. Ты выбегай из дома. Выбегай из дома быстрее. И чё решили, кто я? Смотри, взаимодействия с датчиком не было. Ты... За... Было взаимодействие с солью, но не с датчиком. Ну. Ну. так кто Значит, я? Значит, ты демон. Ха-ха. Ну ладно, отвечай. Не знаю. Я не знаю, Олег. Вы вот упускайте самые такие моменты, я не знаю. Все, отвечай, Олег. Нет, я был полтергейст. Райт. Боже, кто, Рай, допросил да а... нажимать на... Я был полтер... Пол да, да, давай. Итак, новая игра. Никто, Вы пожалуйста, видели? не нажимает без моего... Люди, а дайте, а дайте, мне, а дайте штуку с демонами. Вы взяли бы, мне мне не дайте. Что Кот... у вас там? Да, О, да, Мината, спасибо. Кто... Никто там не нажимает ни на что. Там Кот там вылетел оттуда то дверь закрыта идем люди делитесь предметами у кого предметов много так стойте стойте стойте он может быть сразу демон и сможет сразу свой так тихо а кто у нас это тедди да опа свет включил взаимодействие есть он где-то здесь ребята отключите все частицы пожалуйста анимации частицы выключите все поэтому и отключи их быстро отключили нечего тут так одна активность он пока ничего не делает как только включил свет Звуки. тихо Сейчас тихо звук тихо тихо, тихо. нет нет нет нет 0 активности и... вообще вот, дай мне соль, ты не знаешь, так соль я пойду соль, сра... соль я знаю как мы сделаем смотри так, я он знаю. Вот Золя, ты не знаешь, как им пользоваться? Так, не здесь не он. А! Он наступил. Он... Взаим... Да, короче, с электроникой связан. Он так, замедляет да, с датчиками. Есть так, обходим. У меня есть он где-то здесь, он прошел. Так, Давай вот не наступай на датчики, там мешаешь нам слезть с, с них. С а! Цепи. Не надо за Олегом ходить. Ты слышал, цепи? Цепи, я тоже слышал, я тебе и про них и говорил. Странные звуки, которые слышит только один человек, а в взаеби... с предметом. Ну сейчас охота. Как хорошо то, что мы с Райдом пошли проспроверить. А, все, охота закончилась. Костя, смотри, странные звуки. А, Олег, блокнот, ничего, нет, да ничего. Нет. Я не отмечен. Вы слышала, отметили блокнот? У... Да нет. Кого... Да, возьмите блокнот, да нет. Рад, какого я... фига ты хочешь с Олегом? Да. Иди вообще нам помогай. Так, я сам сейчас посмотрю. Так, полтергейст. Странные звуки были. Но это не он, не полтергейст. Странные звуки. Взаимодействие с блокнотом, не знаю. Показывает облик на охоте. Тихо. Показывает облик. Странно слышит один человек. Мне кажется, это Тень. Давай но одну, все ты равно ты... отвечать мы не будем вы что все вышли так активность одна он где-то три активность 3 ребят два уже активность одна, что она проверяет, когда человек рядом или когда он... а? слышите это звуки да это звуки которые слышат все так. Взаимодействие. Тейди, ты с блокнотом можешь сами действовать? Ты к нему, по ПК. Кот, я... скинь мне соль. Я знаю, куда. Он может поставить. с блокнотом, с блокнотом, с блокнотом... Умри. У кого блокнота нет? Кот, Уже скинули, ну, умри. Да, да Кот, да нет, да, да нет, стать, да нет. Быстро, да, кинь мне, да нет. Кот, может... Он ответил в блокнот. Что? Да не ходи ты тырать по датчикам. Да, вот отойдите. отойдите. У меня тут Это, супер -машина. Тедди, ответь на да, нет. Дайте пару да нет. Не надо, на а он Не на надо. первом этаже. В окно стучит. Взаимодействие с предметами. иди ответь на блок, ну да нет. Полтергейс или тень, или демон. Ответь нам. Тедди, да или нет? Нет. Так, Олег, читать, читать, идем читать. Все возвращаемся. Ну, люди... хватит толкать меня! Активность 5! Акти атака началась. Ничего не тыкаем! Так, дай почитаем. Подожди, это не полтергейс, это либо демон. Видимость. Это тень. А кто это был? Это было кем ты был это, э, вот это... <сёк> <сёк> не <сёк> может быть <сёк> почему когда почему когда я играл у меня не было цепей я исключительно от этого был типа у меня не было к этих цепей у меня не было еще чего-то а... ну а вы слышали эти цепи когда я был Да, их слышу только один так теперь мы знаем, что цепи это полтергейс. Так все ну теперь звуки придется не издавать. Ладно, на этом будем заканчивать. Если ссылки подписывайтесь на канал. С вами был я Фруми. всем удачи и всем пока-пока.